Здравствуйте, уважаемые коллеги и будущие коллеги! С вами проект 4 главбух и его ведущая Ирина Архипова. Сегодня наш видеоурок о том, где скачать 1С. На вопрос, где скачать 1С, есть только два ответа. Во-первых, вы можете найти фирмы, продающие продукты 1С в вашем городе на сайте 1С.ру. Во-вторых, вы можете найти и скачать 1С из интернета на свой страх и риск, так как этот способ незаконен. Я покажу вам, как вы можете найти 1С, используя первый и второй способы. Найти фирмы, продающие продукты 1С, можно на официальном сайте фирмы 1С. 1 Пункт меню 1. СОФТ. Где купить программы. Выберите регион. Поскольку я из Санкт-Петербурга, я выберу Санкт-Петербург. Город. Санкт-Петербург либо Кронштадт. Я выбираю Санкт-Петербург. Нажимаем «Выбрать». Ниже вы видите, открылся список фирм, являющихся дистрибьюторами фирмы 1С и продающими продукты 1С. Вы можете зайти на любой сайт. Ну Давайте вот на этот. И здесь выбрать продукт, который хотите купить. Например, 1С-бухгалтерия. Непосредственный выбор продукта на сайте будет отличаться в зависимости от того, на какой сайт вы зашли. Поэтому мы не будем подробно разбирать выбор продуктов на различных сайтах. Вы просто должны знать, что это сделать очень легко. Если вы не смогли самостоятельно на сайте найти нужный вам продукт или не уверены, какой продукт вам нужен, хотя об этом у нас есть отдельный видеоурок, вы можете позвонить дистрибьютору 1С, например, вот софт-магазин и их телефоны, и узнать все у них – и цены, и варианты покупки. Официальная версия 1С может быть нескольких вариантов. Во-первых, существует учебная версия, которую очень удобно использовать – для того, чтобы научиться работать с программой 1С. Официальная учебная версия имеет ограничение числа операций и номенклатурных единиц в справочниках, и стоит она всего 300 рублей. Минимальная рабочая версия, в которой возможен полноценный учет на одном компьютере – это базовая версия 1С. Принципиальное ограничение этой версии в том, что в ней нет возможности подключаться к 1С по сети и вести учет по обособленным подразделениям. Базовая версия 1С стоит 3300 рублей, что очень недорого. Следующая версия 1С – профессиональная. Имеет возможность подключаться к 1С по сети и вести учет на нескольких компьютерах несколькими бухгалтерами. Стоит профессиональная версия около 11 тысяч рублей. Ограничение этой версии касается только невозможности ведения учета по обособленным подразделениям. Максимальной версией 1С является 1С Corp, и в ней можно вести абсолютно любой учет. Программа стоит около 33 тысяч рублей. Для профессиональной и корпоративной версии стоимость указана за одно рабочее место, если у вас несколько бухгалтеров и вам нужны дополнительные рабочие места, то они оплачиваются отдельно. Минимальная лицензия на 5 рабочих мест стоит примерно 20 тысяч рублей. И, наконец, вы можете скачать 1С бесплатно на свой «Страх и риск» через поисковик. Очень легко. Заходим в Яндекс, вводим вот такую строчку «1С платформа 8.3. Скачать» и видим результаты поиска. Вот, например, Нажимаем, и вот сразу вариант «Скачать учебную версию бесплатно». Напоминаю, это незаконный вариант, и очень не рекомендую его использовать. Тем не менее, очень многие, к сожалению, делают именно так. Вот вторая строчка. Заходим по этому пункту, например. Вот мы видим 1С предприятий «Технологическая платформа» версии 8.3, а конкретно 8.3.4.365. Вот есть ссылка скачать. Вот здесь вы видите менюшечку. Один из предприятий лежит в разном. Можем зайти сюда. Идем ниже. Вот, пожалуйста, другая версия 8.3. 8.3.5. Конфигурация зарплаты управления персоналом. 1С8.2 – все это для, доступно для скачивания. Но помните, что, используя версию, скачанную вот так вот из интернета, вы нарушаете закон. На этом сегодняшний урок о том, где скачать 1С, закончен. Напоминаю, что на проекте 4 главбух есть специальный видеоурок о том, как выбрать версию, платформу, конфигурацию и интерфейс программы 1С. Выбор вы должны сделать еще до покупки или скачивания. Будьте внимательны и обязательно посмотрите этот урок. С вами был проект 4 главбух. Желаю вам удачного дня!